То есть, когда мы смотрим на, вот это в данном случае фотография, мы видим, что все идеально практически, да, хотя это ракурс, там что-то не дать. То есть это фотографии не для обложек. Все фотографии и визуализации рабочие. Входная зона у вас как, как делается входная зона? Практично люблю. То есть, если ты входную зону делаешь, -гранит, вот, гранит, да? то гранит с теплым полом. Люблен. Зашел, чтобы не потом поп... не протирать, да, но, все мокрое, да, такое, да, все высохло все, и, все. и все. И еще и воздух влажностью увлажнить. Да, э, увлажнители не нужны, то есть все прекрасно. Дальше входная зона переходит в какую-то другую зону, да? Как вы зонируете помещение? Ой. Цветами, или какими-то атрибутами то есть как происходит что... ну, Дальше... вот ну вот на конкретном примере да сразу да, отвечаю здесь. вот видите входная дверь да. торокс тоже хорошие двери параллельно с волховцом хорошо очень стоит кстати здесь дверь вам серенькая волховец планом где-то тут состоит вот, вот. Да. Вот. мы благодарны волховцу поэтому это, ну, правда, люблю дверь ваховец без пафоса. Вот, значит, вот эта дверь ваховец, входная дверь, керамогранит. Деление э, разными абсолютно способами. Как, могу назвать, ну, штук 10 вот сразу, не вспоминаю. Да, вот вам Мои, Да, есть какие-то привычные, да, я любимые. Я смотрю, как, как зонируют эти помещения. Это, ну, такая дичь. У ну, друг всех цвет разные цветы Разные материалы, я не говорю там про Но разные цветовые. материалы Но разная цветовая И э, стру структура Вообще, вот, поберем Диссонанс полный что... Я вот хотел бы интересоваться Как вот здесь а у вот... вас, или здесь, или какие вам <связываются> нравятся Какие материалы <связываются> <связываются> Ну <Но связываются> вот здесь, по вашему мнению Диссонанс я нет Не, не, вижу. Вижу. Ну, так, не видно, <связываются> да ну, ну, в общем, получается, вот, вот керамогранит, который в зоне кухни вот, лежит, видите, такими разводами красивыми, поскольку это хай-тек, а, это ламинат. А, достаточно нейтральный пол, и а, в прихожке тот же самый керамогранит уложен на входную зону. А, зонирование материалами происходит, и а, колористически здесь не отделено. Поскольку в данном случае вся квартира э, вот именно как целостная структура рассматривается. И вообще, э, если говорить о своих любимых предпочтениях, я люблю э, делать более нейтральный фон и э, что-то яркое добавлять в текстиль, подушки, ткани, э, аксессуары. А? Акценты я люблю цветом расставлять. Э, именно вот, да. Потому что э, очень редко, во-первых, встречаются люди, которые любят, ну, у меня, по крайней мере, достаточно, ну, не знаю, в общем, как бы для разнообразия ты все это делаешь, но вот предпочтение, да, больше вот к нейтральной такой оболочке интерьера. Почему? Потому что легче потом менять вот это все, то есть стену перекрасить гораздо проще, чем переуложить, опять же, тот же керамогранит, поэтому вот какой-то яркий, кричащий керамогранит не стоит там в данном случае, потому что более нейтральные колористические тона, они в любой стиль потом переигрываются. Как в данном случае у нас вообще вот эта квартира была сделана под классику. Вся электрика выведена под классику, планировка под классику, а потом мы переиграли на хай-тек. Бывает и такое, то есть вообще интересная очень Это, жизнь. наверное, квартира холстяка? Нет, нет, уже нет. А, уже нет. А была, да, заявлена как-то Чувствуется, да, такая мужчина, да, да, да, вот, да, да, говорили вот, о том, вот. что семейные люди выбирают одну ну, вот бы... другой. Да, вот просто квартира холостяка, теперь она вся зарисована чем-нибудь цветным и стала уже семейной. Цветовые да. акценты теперь, наверное, есть кому рассказать. Да, как уже будет? там появились э, э, из Барселоны. Э, э, вот эти вот статуэты, да, да, вот эти быки, а, да, поли, да. такие яркие. Вот гудит мне. то есть уже аксессуары появились, их уже там достаточно, то есть, да. И в штор, я уже была, уже все ярко. То есть здесь вот процесс еще ремонта там, поэтому. Ну вот что по деталям? По деталям, вот, например, проблема вот здесь возникала э, с трубой, ну, то есть была запроектирована кухня, а э, европейские кухни, да, ев, ев, европейский дом, ну как называется, евро, кухни европейские в общем, да. Паша. Прекрасный, кстати, кухонщик, он запроектировал все. И потом я задаю вопрос, у нас же все, видите, высота потолков низкая. Говорю, а как мы это соединим, это вытяжку, с, с, ну, с, как называется, вытяжку, да, с вентиляцией, да. Говорю, как? это же не моя компетенция, то есть это надо было, ну, ну мы на стадии проектировали, ну, просто. И в итоге обычная пластиковая труба. Это вообще прям, то есть мы заказывали ковщиком, там насчитали нам какой-то бюджетный а, не, не, не, не, не, не, не. А, вот это, которая не соединяется каналом, а э, фильтры, фильтр. но это очень удобно, и она, это постоянно нужно менять, совершенно, уже проверено временем, клиентами и жизнью то есть нужно именно канал в идеале, тем более кухня соединена с гостиной а, вообще параллельно к обычной канальной вентиляции рекомендуется делать, э, в квартирах мы часто делаем дополнительно диффузоры, вентиляции напрямую на улицу. Мы потому что, да, рециркуляция воздуха, чтобы тяга была именно принудительная. Нет, для студий вообще нереально делать ну, с фильтрами, не имеет смысла. Прям однозначно никогда не предлагайте, не проектируйте. Люди потом просто намучаются, потому что было такое нехорошо. Так, вот был вопрос про 성oda. формулу. Формулу качественного интерьера вы задавали, по-моему. Нет. Testament. Вот. Польза, прочность или красота, да? Нет. Это я вам уже задаю вопрос. Польза, прочность или красота? Все время вот эта вот древняя формула Витрубия, которая постоянно в архитектуре, в дизайне везде присутствует. Вот как раз-таки Качественный, качественный интерьер, на мой взгляд, это слаженное взаимодействие именно трех вот этих частей. Почему не получается качественного интерьера интерьер зачастую? Потому что либо дизайнер-архитектор идет в направлении функциональности либо в направлении красоты ни в том ни в другом случае ничего хорошего не получается то есть наша задача нивелировать вот эти вот шероховатости и найти вот этот вот баланс поэтому формула качественного интерьера на мой взгляд это одна из версий вот баланс функции и красоты также крас... качественный интерьер ⁇ это пропорции, плюс красота, плюс вкус, плюс образ, плюс стиль. Тоже. Почему нет? Так, еще. Ну, это тоже очень хорошая и важная формула. На мой взгляд, это вот как раз для вас, молодежь, потому что мы когда были молодыми... Нам хотелось, ну мы в смысле есть молодые, но на стадии именно вот начала проектирования ну, были неопытные, да, не то слово подобрала, когда нам хотелось все, нарисовать много всего, много всего. И мой преподаватель Татьяна Бенин-Корнева очень уважаю и вообще талантливый человек, и спасибо ей. И вообще, ну, всегда помнишь своих преподавателей, которые вот направляют, и их направление в жизни… Решающее. Очень, очень часто вспоминаешь, что если преподаватель талантливый, это очень помогает в жизни, прям в разы ориентироваться и так далее. и Очень хороший результат дает, сколько раз проверено. И вот она всегда говорила, да уберите вы все, вот, всю вот эту бутафорию уберите, сделайте просто. Ну, на самом деле все гениальное просто, не нужно ничего переусложнять поэтому формула качественного интерьера меньше значит больше yeah. потому что на мой взгляд в интерьер жизнь сама все добавляет настолько много вот. то есть когда вот даже мы сделали допустим интерьеры нужно отфотографировать это же вообще целое искусство да? то есть вы наверное знаете что ну, вот почему я акцентирую что у меня все эти визуализационные вещи это ну, фотографии они рабочие они ну, вот идешь фотографируешь, что такое профессиональные фотографии для обложек? И у нас уже так делают. То есть вызывается клининговая компания за счет дизайнера, архитектора. То есть если ты хочешь участвовать в каком-то проекте за свои же деньги и хочешь себя, допустим, отрекламировать, то ты, значит, вот это все приводишь в должное состояние, вызываешь профессионального фотографа, фотографируешь, тогда это уже фотографии для ну, обложек журналов. Вот. Вот это, вот, кстати, тоже студентка, девочка, визуализацию. Просто вот сейчас, вот текущие проекты, видите, впервые, вот сейчас появилось вот это направление визуализаторов, мы уже не успеваем. То есть мы общаемся с заказчиком, это вот полезная информация для вас начинающих, потому что вам приходится общаться с человеком параллельно и учиться, да. То есть у вас основная проблема вот в этом. Вам всего лишь надо уметь рисовать и уметь не умеете рисовать, тогда я не знаю, какое оружие вам в руки порекомендовать. Просто вот я спокойно рисую каран... ну, там, карандашом, то есть вот эти красивые картинки появляются, когда у нас уже половина интерьера построена, честно говоря. Это просто для успокоения души заказчика, когда он уже на этапе оплаты миллионных кухонь, там, обоев, гипса, уже на этом этапе, чтобы он понимал, что он ну, делает то, что ему реально нравится. Потому что мы уверены без картинок. Как, что оно будет. То есть, эти картинки, визуализации цветные, которые сейчас любит очень заказчик, и разбаловался ими, и даже вот специалистов снежных профессий, то есть, грубо говоря, вот мы нарисовали кухню дизайнер-архитекторы, да, заказчик согласовал, казалось бы, там, ну, неважно каким образом, все понятно. Мы приходим к специалистам по кухне, и они опять должны свои варианты, вот в таком же цвете, все это изобразить, помимо технической пока еще информации это все время это все в общем работа поэтому сейчас заказчики очень вот этими вещами но в общем в реальности все равно всегда получается гораздо интереснее и живее но суть как бы очень несна. вот здесь вот например очень сложная задача была никак не могли решить окно нужно или не нужно, вот в данном случае ты, ты начинаешь, я вот например начинала уговаривать, я уговорила тоже, и мы потом пришли. Я считаю, что с окном именно коттеджный вариант, когда это окно для хозяйки там в зелень, в природу, гораздо интереснее кухня. Конечно, она сложнее по модулировкам, тут нестандарты сразу появляются, кто вот работает с кухнями, тот знает. Вот примыкание с окном в итоге в окно. В окно. То есть, на, выбивая окно, мы согласовали уже цок, но мы уже знаем эти все моменты. А раньше приходилось переустанавливать. То есть ты никогда не попадешь. Поэтому сейчас вот, допустим, рабочей поверхности. Это по сей день проблема как? То есть, вот, опять же, там, на текущих на нескольких объектах мы сейчас уже устанавливаем кухню. А потом уже делаем фартук. Строители не привыкли, не хотят, но да. поскольку сейчас очень сложное, вот в данном случае это искусственный камень на столешнице, да, не мрамор, потому что искусственный камень, он менее царапается. В зависимости от уровня камня, он уже идет термостойкий, там разные-разные-разные иерархии идет. То есть, ну, любой искусственный камень. Далее идет вот здесь вот отбивка. Плинтуса высокого, поскольку классика мне очень нравится прием, камнем и дальше пошло уже зеркало. То есть получается, вот эта вот жировая поверхность, да, она немножко помпезная, но для классики можно как бы использовать. Я использовала, и люди не жалуются. Может быть, у меня гипераккуратные какие-то люди попадаются, не знаю. Вот, если же здесь, какие еще варианты возможны? Их всегда несколько. По занервнему сейчас вернусь. сюда было. Так, значит. Вот э, столешница, один вариант, значит, камень, зеркало. Ну, тоже вам, наверное, это интересно, да, какие приемы? Или вы это знаете? Ну, я, не, я, Вообще кому-то не интересно? Интересно? Мне интересно, как, ну, как строители к этому относятся. Вот ругаются, ругаются. ругаются. Да. Вот буквально позавчера был конфликт, прям конфликт. А у нас без конфликтов никак. Это стройка, это все стрессы. То есть готовьтесь, нужно иметь здоровую психику, да. психологов личных. Дружите на стадии обучения уже с психологами, потому что все, наверное, знаете, встречаем рассветы, провожаем закаты. И не расслабляйтесь, и всю жизнь это будет так, если вы хотите нормальный результат. Потому что стройка – это живой процесс, постоянно все живое, жизнь. Иначе ничего не получится, потому что один думает одно, заказчик хочет одно, хочет дешевле. Строитель хочет проще. Диза у дизайнера больше возможностей он может регулировать. мы в, в самом лучшем положении мы имеем возможность своими знаниями опытом срегулировать эти процессы всегда, потому что нам очень сильно доверяют и это очень радует и я всегда благодарю за доверие заказчику все время говорю спасибо за доверие вот. и потом, когда это оправдано очень приятно когда уже это удовлетворение в общем, первый вариант искусственный камень на фартук второй вариант, это плитка Сейчас плитка идет фигурная. Почему нельзя заранее? Очень некрасиво. Когда были там большая, когда формат большой плитки, там без разницы, куда она попала. То есть раньше мы ее начинали ну, за уровнем столешниц не ошибешься. Есть всего два вида цоколей. Там 100, 150. Все, ты знаешь вот эту высоту. Строители уложили, ушли с объекта, а дальше э, все настройки, э, если обычные, ведь не часто под ключ делают строители. Поэтому там вам сразу в разы сложнее работать, потому что сложнее проанализировать процессы. Вы же не будете с рулеткой каждый вот этот вот фартук, то есть все надо проверять. Либо, если люди работают под ключ, эта ответственность уже на них. И нам это гораздо удобнее, когда так происходит. Значит, сейчас все хотят какую-то либо мозаичную плитку, либо, вот знаете, фигурные такие вот вардыков, классику элементы, там, лилии, массой шикарных плиток, колористика эффектная, майолики, все, что хотите, уже на вкус и цвет. Но если ее чуть-чуть завести, вид все теряется. То есть она должна разрезаться идеально, вставать идеально. То же самое, мозаика. Когда мозаика размером 2 на 2 и 5, 10 миллиметров ушло, там куда-то все, это уже не дизайнерское сопряжение. Вот, то есть в дизайне вот эти мелкие элементы, я бы сказала, играют решающую роль. Это, Это уже но наши размеры за... совпадают. Высота фартук а если у тебя плинтус э, там двадцать пять или там тринадцать, все. Есть, вот, не вот поэтому вот эта вот вещь, видите, э, вариант с комбинацией вообще идеально. То есть я здесь могу делать любой высоты вот этот вот э, этот, плинтус. Потому что у разных кухонь он разную высоту имеет, где-то 3, где-то 4. Это вот когда были на арене у нас в Саратове кухня Мария и кухня Эмфа, Эмфа сейчас закрылась, знаете, да, Но ну, вроде как опять открывается, и, и очень много у нас любителей кухони Эмфа, и мы ждем, потому что там есть очень хорошие модели, цена-качество, то есть, в общем, у них были вот только два вида плюса. у Эмфы там 4, допустим, сантиметра, не помню точно, Мария 3. И вот... Мы все время, вот вроде розетки точно там по высоте даже отыграешь, всегда приходится переносить. Поэтому я всегда говорю так, розетки на кухню, провода, и все. И сами розетки только при уже укладке конкретного фартука. вот. Вот здесь, когда это камень, ты сам регулируешь вот эту высоту. Все не просто так. В данном случае он почему большой? Потому что там зеркало выше. И чем он выше, практичная зона, она получается отбита уже им. Тата уже красивая, то есть эта зона. Вот. Поэтому мы сами регулируем. А вот именно зеркальные вставки тоже удобнее. Если бюджетный вариант, есть продаются вот эти ромбики. Там сложнее. Там определенный модуль, ты тогда уже заранее должен рассчитать. А удобнее, сейчас есть зеркальные мастерские, их много, начиная там от самой давней, это антей, которые нарезают, могут под, под ваши размеры нарезать, вы сами можете приклеить. Могут приехать по шаблонам сделать, ведь никогда нет идеальной геометрии. Вот. А, то есть удобнее заказывать в зеркальную мастерскую. Люди приезжают, сейчас это все разумные деньги абсолютно стоят а, строить, сейчас вот, распределение обязанностей, каждый занимается своим делом. И благо дело, если раньше строитель говорит, я это сделаю, это сделаю, потому что это все плюсом в их копилку, сейчас получается так, что каждый понимает, что лучше ему не браться за то, что он не умеет, потому что ему учиться этому в разы дороже будет, даже вот там в Инстаграме или в видеоролики в Ютубе, если смотреть, это нужно потратить кучу-кучу времени. Поэтому стараются делать вот плюс. Сейчас от... честно говорят, что я это умею, это не умею, это делаю, это не делаю. То есть наша задача уже варьировать еще и специалистами. То есть надо сориентироваться, что и когда. То есть, получается, значит, ну, зеркало это не так давно появившийся материал для рабочих поверхностей, но уже его начинают любить. Ну, вот особенно в классику, в Неоклассику, в ардеко. И получается, значит, камень, плитка. Разные ее виды. Стеклянные фартуки сейчас. Но они дорогие, и у них проблемы больше с торцами. То есть, вот, например, в данном случае стеклянный фартук, его тогда нужно заводить вовнутрь, понимаете, да? Торец чем-то. То есть, везде... Да, здесь вообще эксклюзивное место, здесь и для кухонь. Вот вы спросили про окно. В данном случае от окна отступление порядка 10 сантиметров. То есть... По-моему, все очень органично смотрится, но за счет того. То есть это все сложно. Когда вставала простая кухня, это окно, оно просто. В данном случае откос у нас просто аштукатуренный, открашены, и туда мы не заходим. То есть у нас просто столешница туда зашла. И поскольку это не промы, не кафе, сейчас есть. А у зеркала фацет. Вот почему зеркало, я да. и говорю хорошо, да, поняли, да? То есть приклеилось, фацет, да. все, никакого торца уже не нужно. Камень у него свой, каменный торец, все идеально. Но да, это да, дорогое да. решение, скажем так. Нет, гармонично заканчивается. Да. Идеально заканчивается, да. Нет, при желании можно и завернуть, но просто эстетически даже не очень хорошо, когда вот представляешь, прорисовываешь. Просто вот, казалось бы, да, мелочь, сколько вариантов кухонь мы сюда проиграли, пока мы не подняли вот эти вот, вот этот портал, Uh -huh. который соотнесся с окном. То есть, uh -huh. ну, есть над чем всегда работать. Uh -huh. Вот. Давайте еще что-нибудь посмотрим.